Жилой комплекс Лилия в Хосте. Квартира с видом на море. Всем привет! В сегодняшнем обзоре Жилой комплекс Лилия в Хосте. Квартира с видом на море. Дом сдан, статус квартира, сделки регистрируются в Росреестре, проходят ипотеки, все коммуникации центральные в доме ГАЗ. И давайте, наверное, по традиции сначала покажу все окрестности, а потом саму квартиру. Повторюсь, Лилия расположена в Хосте в районе Приморский на улице Звездная. Нахожусь сейчас на развилке. От этого места до Лилии 15 минут пешком. Здесь автобусная остановка. Входят маршруты 115 и 49. Здесь построили такой большой магнит. Если вам нужно доехать до центра Хосты, по этой дороге 8, максимум 10 минут на автобусе. А если поедете туда, то приедете в центр в Сочи. Также автобус идет и до улицы Звездная. Ну давайте уже прогуляемся до пляжа. Самому мне интересно, потому что многие ходят пешком, реально. Значит, спустились вы такие с улицы Звездная, попадаете на Новороссийское шоссе. Здесь, кстати, идет еще вот ремонт дороги. Смотрю, укрепили стену, чтобы горка не поползла вниз и вот здесь где проезжает Hyundai, сейчас мы свернем направо такие мы сворачиваем направо и идем прямо к пляжу посмотрим как сейчас выглядит пляж смотрите какой красивый дом здесь вырос ну что вниз то нормально а вот обратно язык на плечо дом и правда красивый но пока пустой а мы Продолжаем двигаться на пляж. Погода в Сочи радует. Сегодня плюс 18. Вечно зеленая хоста. Здесь я еще не бродил. Посмотрим, как оно тут. Птички поют. Уклончик меняется время от времени в более или менее ровную дорогу. О! Кипарисы. А нет, это туя. Нет, подождите, кипарисы. Кипарисы стройные, как кипарис говорят. Класс. Пальмы такие большие. И здесь уже просматривается море, морюшка. Вот оно родное. Вроде близко, а вроде и нет. Короче, двигаемся дальше. Обещал, значит покажу вам пляж. Куда это? Я приперся, чтобы знать, куда идти. Там какой-то особняк, видимо, за забором. А, вот. Это мы сейчас сюда и по лесенкам, да, под трассой Сочи Адлер. Считаю очень полезным походить иногда пешком и по лесенкам. Движение это жизнь. Жизнь это движение. А вот и море. Вот оно. Кто-то на отдых едет, а кто-то за квартиркой в Сочи. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк за мои старания. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм. Все контакты будут под этим видео. Ну вот, мы пришли. Ха, реально близко. Вот такой дикий пляж, да, Хостя? А как этот пляж называется, не знаете? Нет? Ну вот, как-то так. Водичка еще такая нормальная, терпимая, чистенькая. Скажите, пожалуйста, а как этот пляж называется, а? И хороший вопрос. Хороший? Местный пляж просто. просто местный, местный пляж дикий, да? А как собачка ваша зовут? Ричи. Ричи. У меня тоже появился питомец, Долька зовут. Это Бигль маленькая еще три месяца Снимай. Снимай. Снимай. Снимай. а теперь язык на плечо и бегом смотреть жека лилия квартира с видом на море ну вообще карта показывает что идти до лилии 18 минут не знаю друзья как вам я живу на бытхе бытха тоже гора Лично я кайфую от этого, ну, я веду спортивный образ жизни, я с утра вышел, пошел на набережную заниматься йогой. Завел себе бигля, она вообще беспокойная дама, ее надо постоянно выгуливать. Я беру ее с собой и бегом вниз с собакой по тропе Теренкур погулял, потом вверх с собакой. Очень хорошая зарядка с утра. Я занимаюсь йогой три раза в неделю, а между делом бегаю со своей долькой. И вам того советую. Ладно? Погнали наверх. Только водички сначала попью. Как вам такая дорога на пляж? Кому приемлем такой нелегкий путь на море? Пишите в комментариях. У кого есть собака породы Бигль, напишите, пожалуйста. Очень интересно с вами пообщаться на эту тему. Вот у нас 49-й автобус поехал вверх. Ну, здесь смотрите. Конечно, существенным недостатком является отсутствие тротуаров. Ну вот народ как-то ходит. Магнит построился, хотя бы тут как-то площадку расширили. Ну, будем тащиться за автобусом. Зато у вас будет полное понимание. Вот молодежь идет. Неприятные, конечно, это моменты, без тротуара я имею в виду. А вот здесь справа что-то строится. И, вероятнее всего, застройщикам могут легко обязать... Сделать тротуар. Короче, будем надеяться на лучшее. Вот девушка в форме куда-то идет. Мы, кстати, почти приехали. Не переключайтесь, посмотрите видео до конца. У меня должен выйти ролик о старте продаж одного очень крутого комплекса. Я правда не знаю, какой ролик выйдет вперед этот или тот. Материал у меня уже отснят, уже смонтирован. Жду отмашки от застройщика, когда можно будет опубликовать. Короче, от 135 тысяч за метр. Хорошее место, престижный район. Экскроу-счета. В общем, можно зайти. Инвесторов еще. Значит, аптека. Тут, конечно, 44-го. Короче, вход там от двух с небольшим миллионов. То есть, если у вас есть денежки даже менее трех миллионов, то пожалуйста, звоните, пишите. Площадь от 18 до 64 метров. Так, инновационный ветеринарный центр здесь имеется. Едем дальше. Проехали мы еще Почту России. То есть, это место считается центром района Приморский. С левой стороны сейчас детский сад, номер не помню, и вон он виднеется с левой стороны жилой комплекс Лилия. А сейчас мы проезжаем вот по левую руку, мой любимый магазин, я здесь покупаю мед и всевозможные товары, улучшающие ваше здоровье, натуральные товары, очень хороший магазин. Прям супер цена. там я и орехи там покупаю, э, всякие кедровые, ну, короче, классный магазин, очень даже рекомендую. Здесь же пасека у них, кстати. Вот мы и приехали, слева строится вторая лилия, а у нас первая, уже давно с документами. Вот так выглядит лилия в хосте, первые этажи бонусные, все себе тут сделали террасы, есть Такая мини детская площадка. И у вас в любом случае есть возможность прогуляться вот по этой назовем ее террасой. Это места общего пользования. Можно здесь выйти, понаслаждаться видом не только на море, но и на горы. Тихое, уютное место. Найчистейший. Воздух. Красота? Нет. Острые проблемы с парковкой. Наша квартира с видом и на море, и на горы. Поднимаемся. Чистый, ухоженный подъезд. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 30. И 3 метра она как бы студия но смотрите с левой стороны есть такой закуток достаточно большой с коммуникациями я бы тут сделал кухню с правой стороны санузел кстати газовый котел уже висит и далее просторная спальня-гостиная а вы бы как сделали пишите в комментариях выходим на балкон, откуда открывается чудесный вид на горы и море. Море очень даже хорошо видно и смотрите, если даже что-то и построится на этом пятачке, это будет частный дом и вид он вам никак не перекроет. Теперь о цене, только не забудьте поддержать данное видео лайком. Ведь это совсем не сложно. Подпишитесь на канал, дальше будет много всего интересного. Инстаграм тоже. Стоимость данной квартиры 3 миллиона 350 тысяч. Это получается где-то по 110 за метр. Статус квартиры, вид на море, вполне себе адекватная стоимость. Да, доплата за газ, за двухконтурный газовый котел 150 тысяч. Итого 3 миллиона 500 тысяч, и вы получаете квартиру в хосте с видом на море. Представляете, каждый день будете наслаждаться закатами. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.